Ученые из Нидерландского института нейронауки разработали чипы, которые состоят более из тысячи электродов и встраиваются в часть коры головного мозга, отвечающую за зрение. Благодаря чему люди, невидящие в будущем смогут использовать вместо глаз камеру, которая будет встроена в очки. Это устройство состоит из двух основных частей. Это видеокамеры, которые, собственно, заменяют глаз человека, и чип который преобразовывает видеосигналы, исходящие от видеокамер, в электрические импульсы, которые э, стимулируют те зоны э, головного мозга, которые отвечают за анализ э, зрительной информации. Пока технологию проверили на двух макаках. и внедрили эти импланты в голову и дали решить несколько заданий. По словам ученых, обезьяны были способны э, видеть очертания объектов. Но, собственно, так и оценили эффективность работы этого устройства. Обезьянам давали определенные задания, связанные с формой объектов, и они его выполняли. Однако эта разработка на данный момент не сможет полностью вернуть человеку зрение. Я думаю, что в процессе усложнения технологий со временем человек сможет увеличить эффективность подобных устройств и действительно вернуть человеку зрение полноценно Ученые рассчитывают, что пробовать эти импланты на человеке не смогут ближе к 2023 году. Кристина Надышина,